Открытый диалог. Диалог. диалог с Александром Непомнящим. Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый вечер. И добрый день. Для... У нас а, добрый с... день, у вас добрый вечер. А Через три дня в Израиле состоятся очередные трети по счету выборы. Очень хочется... Да, третий подряд, то есть правительство не было сформировано на протяжении трех выборов. А хочется верить, что четвертых выборов не будет, но какие прогнозы на сегодня существуют? Да, Сергей, действительно, еще несколько дней назад, в общем, ситуация была такой, что шансы на четвертые выборы были э, достаточно высокие, поскольку, как э, вы помните из прошлых передач, Ситуация сложилась таким образом. Есть четыре еврейские партии, которые выступают в поддержку Натаньяу, есть четыре партии, которые в той или иной мере отрицают еврейский характер государства или законы о национальном характере, это бело-голубые и объединение крайне левых «Авада», «Мерец» и «Гешер». Это партия НДИ Бермана, которая отрицает еврейскую традицию, и арабские партии, отрицающие еврейское государство как таковое. Но все вместе они получали чуть больше 61 мандата, но при этом э, Либерман и Арабы как бы вместе не очень готовы сидеть. И поэтому э, казалось, что ситуация будет опять патовой. То есть у правых не хватает, а левые не могут договориться между собой. Тем не менее, э, опросы последних дней показали совершенно несколько другую тенденцию. И здесь э, уместно сказать, что, в общем, э, еще на прошлой неделе и мы об этом, мне кажется, даже немножко успели поговорить. Израильский журналист Амид Сегель, чей телеграм стал в последнее время фактически самым э, актуальным и интересным источником политических новостей в Израиле. Он приводил э, тогда еще не опросы, а э, некий анализ э, человека по имени Шлома Фильбер, специалиста, который занимается исследованием общественного мнения в Израиле. И Шлома Фильбер говорил, что, э, в общем, да, как бы кажутся неизбежными четвертые выборы, но, тем не менее, есть некие тенденции, которые, если они будут продолжаться, Возможно, что действительно все-таки Натанья удастся сформировать правое правительство, то есть достичь заветных 60, 61 мандат, и вот вчера по сути дела, вчера были объявлены самые последние предвыборные опросы. То есть больше опросов уже не будет, и то, что мы теперь как бы имеем, это то, с чем мы пойдем на выборы. Дальше будет только уже реальные, реальные результаты. Так вот, вчера были опубликованы опросы, и оказалось, что Шлемов-Ильберт в своих предположениях на протяжении последних недель был прав. И действительно, те тенденции, которые он наметил, сработали. И это объясняет то, что правый блок теперь почти достиг 60 мандатов, то есть набирает чуть больше 59 мандатов, не хватает по-прежнему двух дозаветной цифры 61. Левый блок отдельно от Либермана получает 54-55 мандатов, и Либерман отдельно получает 6 мандатов. Таким образом, шансы на то, что правые сумеют сформули... создать правительство выше, чем то, что Израиль отправится на четвертые выборы. К этой ситуации, которая была, в общем, иной еще буквально неделю назад, привели в первую очередь два важных фактора, которые, снова повторю, замечены были еще раньше Шлема и Фильбером. Тогда он говорил о том, что это тенденция, сейчас мы видим результаты этой тенденции. Во-первых, по сути дела, право правого лагеря на прошлых, предыдущих выборах был связан с тем, что, несмотря на то, что э, сторонников Натаньяу, сторонников еврейских партий правых в Израиле значительно больше, многие из них не пришли на выборы. В то время как э, левые, наоборот, очень активно участвовали на прошлых выборах, левые арабы, там явка на избирательные участки была очень высокая. Почему правые не пришли на выборы? Во-первых, некоторые считали, что мол, и так все хорошо, и так без них справиться, то есть можно не ходить. Но большинство не пришло потому, что это, в общем, достаточно простая, скажем так, публика, которая поддается давлению, а СМИ делали все, чтобы демотивировать правых избирателей, объясняли им, насколько плохой Натаньял, у него жена плохая, и ребенок у него плохой, он курит дорогие сигары, и он такой, и он сыкой. И для очень многих израильтян, скажем так, не слишком ангажированных политически. С одной стороны, они сторонники Натаниэла. И э, пойти проголосовать за другую партию, за левых, как бы им даже в голову не приходит. Но их так накрутили против э, Ликуда и Натаниэла, что они не хотели идти на выборы вообще. И в итоге явка в тех местах, где э, общем, обычно поддержка э, Ликуду была достаточно низкой. Явка в э, левых районах была очень высокой, у арабов тоже была высокой. И мы получили то, что мы получили, вот ту ситуацию, которая привела нас со вторых на третий выбор. И в подготовке к этим третьим выборам Натаньял избрал тактику, в общем, старую добрую тактику массовых встреч с избирателями. И он начал просто марафон встреч, по две, по три встречи каждый день. В этом смысле, как бы, многие говорят, Натаньял уже, ему уже 70 лет, сколько можно, он уже старый, ему уже нет сил. Так вот, Натаньял показал, что он, великолепный боец, и в, экстрем... в экстремальной ситуации он, наоборот, начинает вести себя просто как э, машина. И я, э, я был на одной из подобных встреч просто для того, чтобы увидеть, как бы почувствовать вот эту самую энергетику, и действительно я видел, как Натаньяо, прибывший вечером уже на третью по счету встречу в этот день, заводил публику, сидевшую в зале, и э, от него исходила такая энергия, что, в общем, можно было понять, что да, действительно, он бьется, как, на, как лев, и эта тактика массовых встреч с избирателем стала приносить свои плоды. То есть та публика, которая э, на прошлых выборах осенью сказала, что без нее обойдутся, не хотят они больше ничего, не хотят ни, ни за левых, но и за правых они тоже не будут. Теперь они э, с гораздо большей активностью обещают прийти на выборы, и это тут же начало отражаться в вопрос. Второй э, важный момент, который э, заметил в свое время Шлема Филбер, который сейчас тоже сказался на опросах, это то, что порядка трех мандатов э, перешло из левого блока окончательно в правый блок, то есть от белоголубых к Ликуду. И в первую очередь речь идет о избирателях э, партии Машека Хлона, скажем так, э, центристах, и избирателях партии Гешер. Партия Гешер, я напомню... Это была тоже, как, бы, так, как и Каху, партия Кахлона, партия центристская. Вроде мы не, не слишком правые, но и не слишком левые. Мы за мир и дружбу, и за все хорошее против всего плохого. Потом Кахлон ушел из политики. Лидер партии Гешер примкнула к ультралевой партии, объединению партии Воды и Мерец. И ее избиратели, которые, в общем, тоже это такие разочарованные в Ликуде традиционные правые избиратели, они в большинстве своем отошли от... Тех партий, за которые отдали в прошлые разы, год назад даже, голоса и вернулись обратно в правый лагерь. Таким образом, Ликуд получил возвращение своих избирателей еще три мандата. И э, кроме того, процент неопределившихся, который еще на прошлом деле составил 10%, сократился до 2,5%. При этом Либерман также ослаб на еще на один мандат. Если сначала мы, он начинал с восьми мандатов, потом на, на предыдущих выборах получил семь, сейчас речь идет уже о шести мандатах. При этом две трети утраченного им мандата вернулись в правый блок. То есть тоже Либерман уже заявил достаточно недостаточно, просто откровенно заявил, что он идет с левыми и традиционные правоизбиратели, для которых важно не то, что он Либерман русский или то, что он обещает. Э, э, так сказать, к ногтю религиозных евреев, а для которых было важно именно то, что он правый, они возвращаются в правый лагерь, возвращаются в Ликуд, в партию Ямина, э, спутницу правую Ликуда. И таким образом Либерман тоже опустился до шести мандатов. Наконец, э, партия Уцма-Яудит, э, партия Итамара Бенгвира, самая радикальная правая партия, которая в итоге оказалась одна и которая не имеет шансов э, пройти, но тем не менее оттягивает на себя э, порядка двух мандатов правых. Ее силы тоже очень резко сократились, потому что э, отказываясь сойти дистанции, объявить о том, что, не, не, будучи непроходной, она уходит из гонки, чтобы э, не сорвать возможность правых э, на победу, она стала восприниматься избирателями, э, даже своими правыми избирателями, как на пути победы правого лагеря, и ее поддержка слабеет. Впервые в вопросах она опустилась ниже 1% голосов. То есть теперь уже никаких двух мандатах даже речь не идет. Я напомню, что пройти нужно четыре мандата. У нее было два, эти два, которые заведомо шли в мусорную, э, в мусор, в канализацию. Сейчас уже как бы этих двух мандатов у нее нет, то есть значительная часть от тех, кто готов был голосовать за Усмаю Дид, видимо, все-таки поменяли свою поддержку на заведомо проходные партии. Вот. теперь, как я уже сказал, в арабском секторе э, высокая явка на избирательные участки, ну, а, а, э, как бы предполагаемая явка на избирательные участки, и судя по всему, она Дойдет до 60%, что, если я не ошибаюсь, вообще является чуть ли не рекордом, а может быть, поднимется выше 60%. И это э, обещает принести дополнительные голоса, конечно, в первую очередь, сепаратистскому арабскому списку объединенному, но вместе с тем, там э, в арабском секторе неожиданно укрепился и ликуд, который э, получает до 7% голосов арабского сектора. Это почти целый мандат. Почему? Потому что э, на самом деле, когда мы говорим об арабском обществе в Израиле, то э, далеко не все оно представляется вот этой самой радикальной э, э, сепаратистской и российской группой, которую мы видим в Кнессете, которая постоянно говорит в поддержку террора, против еврейского государства и далее и далее и далее. Есть немалое количество э, израильских арабов, которые на самом деле прекрасно понимают ситуацию, они прекрасно понимают, в каком э, раю они живут по сравнению со всем, что окружает их в, в, на Ближнем Востоке и что на самом деле нет э, дискриминации в Израиле. И даже те моменты, которые мешали им, и объективно были, может быть, нехороши, они исправляются. и реально находиться в израильском государстве для них гораздо лучше. И э, какой бы ни правой э, риторика правых э, партий и Натаньяо не была, для них правительство Натаньяо, обеспечивающее экономическую стабильность и развитие государства, на самом деле просто выгоднее, чем э, Левое правительство, которое обещает им Золотые горы, но приведет всю страну может привести к экономическому кризису. Они это понимают. И вот мы видим, что в арабском секторе выросла поддержка Ликуда, выросла поддержка, конкретно, я думаю, Натаньяу именно не столько Ликуда, сколько Натаньяу, как опытного политика и лидера страны. Но и, кроме того, еще один важный фактор голоса друзов. Друзы, как я напомню вам, это большой сектор в арабском обществе, как бы отдельная этническая группа которая изначально является гораздо более лояльным, лояльной, чем остальные арабы. друже служат в армии, э, живут компактно в нескольких деревнях на севере страны. И, в общем, традиционно они голосуют за левые израильские партии, даже больше, чем за арабские партии. Но на этот раз э, их традиционная поддержка левым партиям, то есть белоголубым, э, была под, как бы подорвана... Э, резкими антидрусскими высказываниями Габи Ашкинази. Габи Ашкенази — один из лидеров э, «Белоголубых». И будучи начальником Генштаба, он э, вел э, Мы говорили об этом. Были записаны его разговоры с тогдашним э, главой прокуратуры Мандельблитом. Речь шла о том, что Мандельблит э, передавал ему нарушение закона подробности дела, избиравшего такую вот локальную войну между генералами внутри израильского генштаба. Отдельная история, не хочу сейчас касаться подробностей. Факт того, что там были записи Габи Ашкенази и Мандельблита, в этих записях Габи Ашкенази выражался очень некрасиво от друзов. И прокуратура, я напомню, Израильская запретила публикацию этих записей, не потому что они не хотели скрыть от, от израильских друзов, что они говорили говорил Габи Ашкенази, а потому что сам факт этих разговоров между Мандельблитом, главой военной прокуратуры и Габи Ашкенази, начальником Генштаба тогда, это было прямое нарушение закона со стороны Мандельблита, и по-хорошему Мандельблит за это должен был бы сесть в тюрьму, а не продолжить свою карьеру и стать юридическим советником правительства. Поэтому Мандельблит, будучи главой прокуратуры, просто запретил, наложил цензурные ограничения на публикацию этой записи, но тем не менее, вот мы говорили об этом в прошлый раз, содержание этой записи стало все равно разбегаться по Израилю, Друзы услышали, что о них говорит один из лидеров белоголубых, и в итоге э, передвинули свою поддержку в сторону Ликуда, в сторону Натаньяу. Таким образом, даже увеличение э, активности избирательной в арабском секторе, по сути дела, сработало на пользу Ликуду тоже. И в итоге, как я уже сказал, у правых набирается порядка 59 проходных мандатов. 60-й мандат пока съедается Бенгвиром. У левых, соответственно, 61 мандат, но из них, вот как бы порядка 13-14 это голоса арабских сепаратистов, 6 голосов Либермана они не очень соступовываются между собой. Э, Либерман заявляет, что никаким образом не будет поддерживать правительство, которое поддерживается э, арабами. Правда, лидер партии Труда Амир Перец, он уже рассказал, как это на самом деле может быть сделано левыми. То есть в, тот, в том случае, если у правого блока не будет 61, то э, бело-голубые и объединение мэра Савада и Гешер создадут правительство меньшинства, а Либерман и арабы, оставаясь как бы снаружи, то есть не входя в это правительство, его поддержат снаружи. И таким образом Либерман выполнит свое обещание, что он не сидит в одном правительстве с арабами и не поддерживает правительство, которое, э, которое, э, которое входят арабы, но он его поддержит также со стороны. Все это будет сделано для того, чтобы сбросить Натаньял. Правительство меньшинства, конечно, в Израиле продержится очень немного, оно может продержаться буквально несколько месяцев, но им будет достаточно, чтобы просто сбросить Натаньял, привести к его отставке, а дальше уже идти на новые выборы, когда во главе Ликуда будет не Натаньял, а, сказать, наоборот, там будет война между э, оставшимися лидерами, которые будут так сказать, конкурировать между собой. И, возможно, даже Либерману удастся, он сегодня говорит об этом более-менее, явные такие намеки делает, что он постарается расколоть Ликут и взять себе какую-то часть, прибрать. Насколько это э, реально трудно сказать, но такой сценарий тоже нельзя э, как бы сбрасывать со счетов. Поэтому, конечно, правые стараются сейчас, чтобы это не стало добиться своих заветных 61 мандата. И хотя опросы — это всего лишь опросы, тем не менее, если тенденции продолжат развиваться в том же направлении, в оставшиеся вот эти двое-трое суток, то есть надежда, что нынешние выборы станут в этой эпопее последними и приведут к созданию устойчивого правого правительства. И в, данном, в этом смысле, конечно, перед израильским обществом есть реальный шанс сейчас прекратить вот этот изрядно затянувшийся трекомический фарс, покончить с хаосом и добиться победы правого лагеря. Для этого э, правые избиратели должны прийти на выборы и проголосовать за одну из четырех Проходных партий правого блока, то есть за Ликут, за Ямина, за или за две, до одну из двух ортодоксальных партий Иаду Татура или ШАС. На кону стоит, по сути дела, три важнейших темы. Это, и мы об этом говорили уже много раз: возможность суверенизации в Иудеи и Самарии, то есть, расходение израильского суверенитета в Иудеи и Самарии в рамках продвижения сделки века. Снова повторю, сделка века — это, по сути дела, тот план, который Наталья озвучивал еще в 1995 году, даже еще не будучи премьер-министром Израиля, он сумел свои свое видение ситуации, то есть решение проблемы арабов иудеев и Сомали, когда он говорил о так называемой модели Пуэрто-Рико, то есть модель с э, автономией с очень широкими, э, как бы широкой автономией, но все-таки не государство. Он сумел эту модель вложить в администрацию Трампа, и теперь эта модель подается не как модель Натаньяо, главы Израиля, а как э, предложение, сделанное самым сильным государством в мире — США. И есть действительно шансы, что даже если арабы не пойдут на э, уступки и не примут это соглашение, в чего они, собственно, как бы сейчас декларируют, Израиль сумеет получить то, что ему причитается по этой сделке, и мы уже начнем следующий раунд противостояния с арабами, когда треть иудей Сомали уже стала полностью нашей и это признано международным сообществом, то есть Соединенными Штатами Америки. Теперь второй важный вариант, вторая важная тема, второй важный вызов – это, конечно, дальнейшее укрепление развития израильской экономики, то есть пойдет ли она по пути дальнейшего укрепления прокладки трубы с газом в Европу, использования нашего газа как не только как источника дохода, но и как политический инструмент влияния на Европейскую политику, которая, в общем, всегда была враждебна Израилю, с приходом газа, может очень измениться ситуация. Или, э, как хотели левые, чего они добивались? Газ, как они говорят, будет возвращен в землю обратно, ну, на самом деле не в землю, а в море. И, и Израиль э, снова вернется к социалистической экономике, которая обещает нам Перец и Нисенхорн, два флагмана экономических вот этого левого блока. Ну, и самое главное, на самом деле, Сохранит ли Израиль вообще свою демократию от попыток подмять ее под прокурорскую номенклатуру? Дело в том, что буквально на днях глава партии Кахол Лаван Бенни Ганс публично заявил журналисту Бену Каспиту в интервью буквально следующее. Он сказал так. «Я за то, чтобы судебная власть превалировала над политической. Если политическая власть будет превалировать, это станет угрозой для страны. И вот я, как человек, желающий стать главой правительства, отказываюсь от этой силы». Ганс, конец цитаты. То есть Ганс вообще выражаться э, ни на каком языке хорошо не умеет, и иногда его достаточно трудно понять. Но здесь, к сожалению, ситуация очень ясна. Он э, под политической системой, он, конечно, имел в виду законодательную исполнительную, которая в Израиле, в отличие от США, достаточно перепутана, потому что у нас правительство формируется, по сути дела, из депутатов Кнесса, которые избираются в законодательную власть, в парламент. Так вот, <coughs> то, что сказал Ганс, нет никакой, э, не нужна никакая система сдержек и противовес между тремя ветвями власти. Мы просто отдаем всю власть под как бы, чиновником, судейским чиновникам. Это при том, что судейские чиновники в Израиле избирают сами себя, по сути дела. То есть они не избираются обществом и никому не под контролем. То есть превратить демократию израильскую вот в такую криптократию, власть, тиранию из чиновников и никем не избираемых это то, что Ганс на голубом глазу, он действительно голубоглазый, к слову, э, откровенно заявил, и самое удивительное, что его сторонники не восприняли это как прямой угрозу израильской демократии. Они это воспринимают, то есть настолько уже э, ненависть к Натаньяу, настолько они закручены накру, докручены против э, Натаньяу, что даже такие одиозные заявления их лидера их уже не ужасают. И, конечно, это, это, это прямая угроза будущему демократию демократии нашей страны. И вот эти три темы суверенизация, экономика и спасение демократии они являются сейчас самыми важными. Но тем временем как бы, происходят следующие события. Сегодня утром глава списка бело голубых Бенни Ганс, уволил своего главного стратегического советника, Израиля Бахара, того самого, который, в общем-то, являлся год назад создателем и инициатором вот этого списка «Кахоль-Наван». Я напомню. Кахоль Далан не является партией, это слитые вместе три партии, сохранившие свою структуру, как бы блок такой. И Исраиль Бахар — стратегический советник, который работал с Ганцем, он, собственно, инициировал вот это вот создание такой крупной левой партии и э, был ближайшим советником Ганца. Почему же Ганц за 72 часа до выборов его увольняет? Увольнение, очевидно, стало следствием опубликованной вчера в новостях записи личной беседы Бахара с другом в которой Бахар назвал Ганса опасностью для народа Израиля и недостаточно мужественным для войны с Ираном. И в той же самой записи Бахар цитирует депутата Кнеста от списка Кахалаван, э, даму такой Омарен Киллович, которая сказала о своем лидере следующее. Он дурачок, полный ноль, нельзя, чтобы он остановился главой правительства. То есть даже ближайшие сподвижники Ганса сейчас… Э, как бы, я… Возможно, что эта э, запись, как бы советник Ганца, не предполагал, что она утечет э, в эфир э, за 72 часа до выбора. И вряд ли он хотел, чтобы его уволили с позором, и все это закончилось именно так. Тем не менее, может быть, действительно он э, настолько был в шоке от своего протеже, что решил таким вот э, неожиданным образом спасти государство и страну от человека, который, как он сам говорит, и как говорят многие в окружении Ганца, совершенно не способен и не может быть национальным лидером. При этом, э, в общем, как бы на самом деле речь идет о том, кто возглавит страну, стоящую сейчас перед уникальными с одной стороны дипломатическими возможностями, а с другой стороны драматическими военными и экономическими вызовами. Ведь э, все понимают, что с большой вероятностью мы находимся в преддверии крупномасштабного военного столкновения с Ираном, причем не только с Ираном но и с его сателлитами вливание сирии и газа. И похоже, что также мы на пороге международного экономического кризиса, который еще будет усугублен паникой вокруг распространения миру коронавируса. И неважно, действительно ли коронавирус превратится в эпидемию или не превратится. Паника уже есть, биржи уже трещат, мы уже видим это. И все это приведет, безусловно, к экономическим сложностям, перегрягам. Так вот, кто будет возглавлять страну в этой сложной ситуации? Человек, который не может связать нескольких слов, или э, Натаньяу с его опытом, с его э, связями по всему миру, с его реноме, с его репутацией, с его дипломатическими возможностями, с его умением вести беседы одновременно и с Путиным, и с Трампом. И это при том, что, в общем, на самом деле, ведь Натаньял уже обеспечил э, Израилю 10 самых безопасных, уже подсчитанных, лет в истории государства. То есть за время последних 10 лет Натаньяу стали наименьшее количество погибших военных и гражданских израильских. И все это сопровождалось еще беспрецедентным экономическим подъемом. И все рейтинговые агентства международные показывают, насколько успешен был Израиль. И что бы ни говорили пропагандисты, выступающие против Натаньяо, лучшим показателем того, насколько успешна экономика Израиля, говорит о том, что кредитный рейтинг Израиля растет, продолжает расти и остается на самом высоком уровне. И э, ничто не заставило его спуститься, что, конечно, превращает, переводится в то, что Израиль платит меньше процентов по э, тем долгам, которые имеют международными фондами, продает свои облигации на гораздо более выгодных условиях таким образом, в общем, приносит в страну больше денег. И э, получится ли сейчас сохранить вот этот самый экономический подъем и довести до конца суверенизацию, сделку века, нормализацию с арабскими странами, все то, что, в общем, держится во многом именно на личности Натаньял, на его опыте, на его связях, или Израиль получит левое правительство, которое, в общем, достаточно быстро развалится и успеет пустить под откос израильскую экономику, все это в руках избирателей, и, в общем, все решится через 72 часа. Единственное, заключая, завершая как бы, наш вот этот разговор, обзор ситуации, я хочу сказать, что выборы в Израиле на этот раз происходят в канун праздника Пурим. Я напомню нашим слушателям, что суть Пурима заключается в том, что в древние времена в Персидской империи, когда все евреи жили на территории Персидской империи, которая простиралась на самом деле, э, и доходила до Греции и Северной Африки, при дворе был злодей Аман, который э, не любил евреев, и он убедил царя хашвероша персидского царя, подписать указ о том, что в такой-то день все, э, во всех городах, э, чтобы сторонники Амана убивали евреев. Евреи, конечно, очень расстроились. И э, в ответ сумели организовать Мардыхая Эстер. Мардыхай – это был как бы оппонент Амана, другой советник Ахашвироша, еврей. А Эстер, как вы помните, был одной из жен э, царя Хашвероша. И они сумели переиграть ситуацию, и в итоге царь, которому объяснили, что и как, он сказал, ну, в общем, конечно, я не хочу, чтобы убивали евреев, но я не могу отменить свой приказ. Но тогда ему предложили подписать другой приказ, другой указ, зашедшийся по всей империи, который позволял за день до начала погрома устроить, перебить всех погромщиков. И таким образом погром, который должен был уничтожить еврейский народ, превратился в триумф евреев и победу над своими врагами, а Амана повесили на виселице. То есть вот так все перевернулось Действительно ли перевернется у нас все В ближайшие, через, через трое суток И мы сумеем получить правое правительство Или пойдем под откос следом, Посмотрим и будем говорить уже об этом на следующей неделе Мы прервемся на короткий промежуток времени После чего вернемся и обязательно продолжим Открытый диалог, диалог, диалог. С Александром Непомнящим Возвращаемся в программу «Открытый диалог». Телефон в студии 847-400-5200. И если вы не возражаете, Александр может принять звонок. Uh -huh. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Александр, вы вот тут упомянули про праздник Пурим, рассказали весь этот сценарий, но я бы хотела сделать небольшое добавление, потому что это как бы очень важное. Значит, когда Эстер получила приказ от Мордыхаи, чтобы она пошла во дворец к Хашвирохушу и рассказала ему, что происходит, то... ЭСТР заколебалась, потому что без приглашения она могла лишиться головы. Был, был такой закон, что без приглашения, если придут к, к, к царю, то э, такого человека убьют. И когда это узнал а, Мордыхай, то он сказал, ты думай, что ты сумеешь спастись, если весь народ еврейский погибнет. Это было очень важно, и важно до сих пор. И она тогда сказала, да, я пойду к нему. Но весь народ должен поститься и молиться три дня, и и я буду, естественно, поститься и молиться. И сейчас, когда и все это они сделали. И тогда, естественно, Хашем, э, наш Всевышний, помог им, э, им и Пурим, э, собственно говоря, олицетворяет вот победу этого духа и, и то, что Бог на стороне евреев, когда неправильно себя ведут. Поэтому то, что делают те, которые ненавидят Харелим, это просто глупцы, идиоты и, э, в общем-то, предатели еврейского народа. Спасибо большое. Ну, Спасибо. вопросов здесь не было. Давайте, может, примем еще один звонок, потом у нас еще есть тема. Добрый день. Алло, здравствуйте. здравствуйте. Александр, на прошлой неделе вы говорили о том, что ведутся, ведется расследование по поводу как бы председателя или пятой, компании 5 измерения» Дэнни Канса бывшего, и о его якобы связях с Вексельбергом, который является другом, Путина. Как-нибудь это расследование продвинулось? Или же все остается по-прежнему? И это повлияло ли на, на снижение рейтинга Ганса В смысле его партии? Спасибо. Действительно, как я говорил, было начато расследование. Причем, опять же, прокуратура упорно тормозила подобное расследование на протяжении нескольких лет. И хотя государственный контролер обратил внимание на ситуацию и сказал, как же так? У Бенни Ганса, когда он ушел на гражданку после завершения своей военной карьеры, был единственный бизнес-проект, который, который он привел к банкротству. Но в рамках этого проекта он пришел в полицию. Он сказал, что у него за ним есть фирма, у фирмы есть готовый продукт. У продукта, кроме того, есть клиенты, есть большой опыт работы. И он получил у полиции на как бы, адаптацию своего продукта для баз данных полиции 50 миллионов шекелей. В итоге 4 миллиона из этих 50 миллионов ушло бесследно. Эти деньги он получил без тендера и без конкурса. И вопрос о том, как получилось так, что компания, у которой не было самом деле, продукта, не было клиентов, не было э, опыта работы, получила без тендера 50 миллионов шекелей, потом 4 миллиона шекелей вообще как бы растворились в воздухе, это требует расследования. Но нам говорили, что ничего страшного, все проверялось, все хорошо, все в порядке, так и должно было быть. И никакого расследования быть не должно было. Мандельблит сказал, ну хорошо, после выборов будет проверка. Но назначенный министром юстиции Оханой новый генеральный прокурор вместо Шая Ниццана сказал, как это так? Нет, будет сейчас расследование, и оно будет уголовное расследование. А кроме того, Министерство внутренних дел также начало расследование по факту того, не произошло ли еще более серьезного нарушения, а именно поскольку, как вы правильно заметили, э, в, э, и спонсором, инвестором этой компании Бенни Ганса был Вексельберг, ближайший э, сподвижник Путина и человек, известный тем, что в общем, он занимается как бы, организацией э, м, достиж, до, доставания э, секретных ноу-хау на Западе для России. Не произошло ли там утечки информации из баз данных полиции, которые были полиции отданы вот этой самой компании «Пятое измерение», то есть у компании были секретные данные полиции, включая э, данные по ведущимся сейчас уголовным делам, эти данные э, могли ускользнуть к Вексельбергу или куда-то еще. И это нужно было бы хотя бы проверить, это не проверялось. Так вот, параллельно с уголовным расследованием о том, куда делись деньги, как получилось, что они вообще попали без тендера и без конкурса, начали проверять, и что случилось с базами данных, и не ускользнули ли куда-нибудь. И оба этих расследования, разумеется, не происходят за несколько дней. Мы не слышим о них в прессе сейчас. Возможно, мы услышим об этом после выборов. Но я почти уверен, что вся эта информация, которая сейчас закрутилась, она произвела впечатление вот на тех самых центристов, которые колебались между правыми и левыми, которые в итоге отошли от бело-голубых и примкнули к Ликуду и к Натаньялу. Спасибо. Давайте примем еще звонки «Добрый день». Здравствуйте, уважаемый Александр. Конечно, не дай Бог, чтобы в этот раз не произошло на победа правых сил, но вдруг не, ну как говорится, надо учитывать и один процент из 100%. А почему бы Натаньягу в этом случае не пойти по пути? консультантов Обамы это именно они посоветовали левым арабам сбиться в вот эти блоки благодаря которым не теряется ни одного мандата, ни одного голоса вот почему как вы считаете Натанягу ну, изначально не пошел по этому пути и что может ну, помешает ли что-то или это как бы ухудшит положение если в дальнейшем это использовать спасибо большое ну, во-первых, Натаньяу максимально, привожу максимальные усилия для того, чтобы спасти как можно больше правых голосов и сбить все группы э, политические более-менее в проходные блоки. За бортом осталась одна вот отцма и Томары Бенгвера, но с этим уже трудно было что-то сделать, потому что не получилось. Хотя Натаньяу, в общем, привожу колоссальные усилия для того, чтобы не пропал ни один голос. Э, к сожалению, во-первых, э, вы, как вы знаете, где два еврея, там три мнения и очень сложно вообще объединить евреев под какую-то единую идею, это раз. Во-вторых, сегодня в правом блоке, в общем-то, существует, на самом деле, очень правильное распределение. То есть, с одной стороны, есть светский и либеральный Ликут. Он правый, но он либеральный, и он в достаточной мере светский, но как бы он общий. Там есть и светские люди, и религиозные люди, и всем хорошо. Есть чуть более религиозная и в то же время как бы даже в каком-то смысле более либеральная и более правая Ямина, которая тоже объединяет э, религиозных сионистов и правых не, светских сионистов, как бы более правых, чем э, лекут который скорее центристская партия, чем правая. И есть две ортодоксальные партии. Если бы э, попытка объединить все это вместе в одну кучу, скорее всего, привела бы к тому, что на концах этих, как бы, этого блока самые радикальные ортодоксы и самые радикальные светские, они просто бы отошли от этого блока, и одни ушли бы, например, э, куда-то вообще бы не стали голосовать, а другие бы, например, перешли в левый лагерь. То есть я думаю, что сегодня вот эта вот разбивка на четыре партии, э, она оптимальна, и она себя оправдывает, потому что ни один голос не теряется. Другое дело, что за бортом вот осталась еще крайне правая партия Тамара Бенгвира, которая, на мой взгляд, должна была проявить ответственность и просто не баллотироваться в этот раз. Они э, идут на выборы, это очень жалко, это колоссальная ошибка. И я сказал об этом и Тамару Бенгвиру, и я сказал, что я совершенно не разделяю его позицию. То есть будучи его другом и считая, что он как бы его позиция легитимна, в принципе, сейчас он не должен был идти на выборы, я очень на него сердит. И, в общем, конечно, если это в итоге приведет к тому, что правые не досчитаются своих заветных мандатов, то горе, которое обрушится на еврейский народ, будет во многом на, по вине вот этих самых мелких правых списков, которые разбазаривают правые голоса. Добрый день, пожалуйста. Слушаем вас. Вас не слышно. А, проблема антисемитизма все чаще и громче звучит и в Европе, к сожалению, и в Америке. Тут у нас и в Конгрессе появились явные антисемиты. Что же касается Израиля, звучит несколько парадоксально, но антисемитизм в Израиле присутствует. Да, антисемитизм в Израиле присутствует. И, наверное, в ближайшее время мы еще поговорим с вами об такой курбанизации демократической партии, то есть то, что происходит прямо у вас, мы видели, как э, лейбористская партия Британии стала бешено антисемитской, и что, в общем, привело к тому, что они проиграли на выборах. Слава богу. Но ситуация была очень опасна. вот до того, что США рассматривали возможность ухода, как бы изгнания Британии из проекта «Пять глаз», знаменитого проекта разведки, который, э, поскольку... США не видели возможности, что Британия под руководством Корбина будет оставаться внутри, так сказать, вот этой вот базы данных разведки. И то же самое мы видим сейчас со Сандерсом. Сандерс казалось бы, так сказать, сам еврей, но это случалось в еврейской истории. Иногда самыми страшными антисемитами были как раз именно евреи. В данном случае Берни Сандерс, который декларирует свою ненависть к Израилю, буквально готовность отправить бомбардировщики против Израиля американский. Это, конечно, просто какое-то сумасшествие. Для меня еще большим сумасшествием является то, что его по-прежнему поддерживают американские евреи. Впрочем, тут надо спросить, кто эти, кто, кто эти американские евреи. То есть действительно ли это евреи, или это люди, которые удобно называют себя евреями? Знаете, как у вас там, по-моему, есть одна условно псевдо-индианка, которая баллотируется сейчас в демократическом лагере, которая на самом деле вовсе никакая не индианка. Так или иначе, действительно, Сергей, вы затронули очень серьезную проблему — антисемитизм в Израиле. Казалось бы, откуда вообще, как это может быть? Но это, увы, не парадокс, это уже и реальность. И в каком-то смысле это произошло с подачи э, пропагандистов партии НДИ, подачи пар пропагандистов партии Либермана. Дело в том, что пропагандисты Либермана в течение этого года, в общем, уже третий выбор подряд, они развернули на русском языке бешеную пропаганду против носителей еврейской веры, в каком-то смысле в лучших традициях антисемитских клише, консолидируя вокруг себя тех, кто, приехал из постсоветского пространства, воспользовался законом о возвращении, то есть фактически как бы сказал, «Окей, я хочу э, воссоединиться с еврейским народом, хотя я являюсь там третьим поколением, внуком еврея, я хочу быть э, евреем, поэтому я приезжаю в Израиль». Я напомню, в Израиле нет законов об эмиграции, Израиль не принимает эмигрантов, вот, принимает только евреев ну, или потомков. И вот эти потомки приезжают сюда, часть из них, в общем, становятся э, замечательными гражданами страны, а часть, приехав, приехав э, в Израиль, не испытывает ни пиетета, ни уважения к еврейской традиции, и, в общем, пытается переначить Израиль под свое видение, и, так сказать, в этом, в этом видении евреи, особенно и религиозные евреи с их пейсами, с ермолками они их просто раздражают, со всеми этими идейскими традициями, глубоко чуждыми этим людям. И вот, э, скажем так, э, у э, Либермана и у партии Индей есть бейс, который составляет примерно четыре мандата. Это, э, в общем, пожилые люди, которые живят, живут в каком-то смысле в культурном гетто, не знают вообще ничего об израильской политике, голосуют за Либермана, потому что он русский, Условно русский, да. Это такие вот ксенофобы, любители сильной руки, которые ненавидят всех таких, как кто на них не похож. Когда-то Либерман свою ненависть аккумулировал на арабах, теперь он аккумулирует ее на евреях религиозных, традиционных. И вот те люди, которые не хотят уважать еврейские традиции, они очень как-то консолидировались вокруг Либермана. Но в погоне за их голосами и за их все больше консолидаций Либерман в каком-то смысле перегнул палку и вызвал на себя. Ответный огонь. Дело в том, что, в общем, на самом деле еще двое выборов назад, вот когда он получил восемь мандатов, он, на своей, он свою анти религиозную пропаганду вел как бы на двух языках, на русском и на совершенно по-разному. На русском, как я уже сказал, он обращался к людям, которые активно не уважают еврейскую традицию. Им нравилось именно то, что эти, эти э, оскорбления ортодоксальных евреев, наезды, нападки на них имели э, в значительной мере такой антисемитский душок. На иврите он все-таки вел разумную пропаганду, то есть он говорил о реальной критике, реальной реальные претензии представлял э, против ультраортодоксов. И это звучало для израильского уха, для тех, кто э, поддерживает такую антирелигиозную позицию, но при этом, конечно, ни в какой мере не ассоциирует себя антис, с антисемитизмом. Это звучало для них э, интересно. И э, Либерман имел четыре своих базовых мандата, плюс четыре вот таких вот мандата, которые колебались между ним и левыми партиями, выступающими тоже с антирелигиозных позиций. Но, как я уже сказал, вот это вот э, э, на русском языке почти антисемитская пропаганда, она вызвала реакцию внутри русскоязычной общины. И вот нашлась такая женщина Наталья Ротенберг, она отказница, которая боролась за выезд в Израиль, э, жена известного психиатра израильского Вадима Ротенберга. Она тихо работала в открытом университете, занималась своей работой, но то, что происходило, начало ее возмущать. И она стала собирать вместе с группой добровольцев вот эту самую пропаганду активистов НДИ на русском языке и переводить ее на иврит и выставлять на свой собственный сайт, сделанный буквально на коленках там за три копейки в WordPress самый простой сайт, просто перевод. Вот текст, кстати, из рекламы, а вот ее перевод. Это были просто переводы на иврит, но они попали в израильские СМИ и у многих израильтян волосы стали дыбом. Они были изумлены, потому что они не могли даже поверить, что в Израиле такое можно говорить про евреев. А ведь кроме, кроме самой пропаганды, там в социальных сетях же это поднимало целую волну вот этой самой черносотенной э, массы, которая приехала в Израиль и ненавидит евреев, и которые все консолидируются сейчас под знаменом НДИ. И они, конечно, пишут гораздо более откровенно и более жестко И э, до какого-то момента активисты НДИ даже не убирали со своих сайтов вот эти самые призывы, например, сжигать евреев и прочее, прочее, прочее. Либерман, увидев, что его начинают э, как бы раскрыть его секрет, и то, что он говорит на русской улице, стало известно на израильской улице, он рассверепел. И была подана адвокатская жалоба в полицию на 100 страницах против этой самой Натальи Ротенберг. По сути, это в большей степени была даже кляуза, потому что ну, на что он мог жаловаться? Это же были реальные переводы его реальной пропаганды. Вот. Но он говорил о том, что это все делается за деньги Ликуда, за, э, с помощью русских хакеров, говорил о каких-то сотнях тысяч евро, которые там крутятся. В общем, это было большое-большое такое э, письмо. И, скорее всего, было рассчитано на то, что, увидев 100 страниц текста, Наталья Рутенберг испугается вот этой самой адвокатской жалобы, поданной в полицию, и даст назад. Но Либерман не рассчитал, что Наталья э, Рутенберг, она отказница, она противостояла КГБ, ее больше 10 раз забирала в свое время. Э, Советская система, которая боролась с ней. И такой вот наезд адвокатов Либерман ее не испугал. Более того, нашелся замечательный молодой адвокат Иерусалимский Баб Я, кстати, горжусь знакомством с ним. Просто как-нибудь я вам расскажу подробнее о том, чем занимается этот замечательный человек, который взялся защищать Наталью. Он посмотрел опытным глазом на все эти 100 страниц мусора и сказал, что, конечно, это обычный наезд, попытка взять, как говорят, в кругах НДИ на понт, то есть на испуг, и написал ответ, который, в общем, был даже не столько адвокатским ответом, сколько таким издевательским ответом, где он писал о том, что э, э, когда э, и «Моя клиентка», писала Наталья Ротенберг, э, переводит тексты, написанные активистами НДИ, то она действует в рамках свободы слова. Не исключено, что это понятие незнакомо вашему клиенту, писал он адвокату Либерману. но я совершенно убежден, что вы сумеете ему растолковать, о чем речь. А утверждение вашего клиента, писал он дальше, о том, что мой клиент задействовал ботов через русских хакеров, это является плод воображения вашего клиента. В связи с чем я советую направить вам вашего клиента, то есть Либермана к соответствующему медицинскому специалисту, поскольку сомневаюсь, что адвокаты вообще способны помочь ему справиться с такого рода проблемами. Ну и э, вроде бы как бы дело пошло еще дальше, когда Наталья Ротенберг получая огромное количество откликов, потому что ее работа внезапно приобрела огромное количество поддержки, потому что в обществе, даже в русскоязычном в израильском обществе, на самом деле огромное количество людей совершенно не было готово чтобы их ассоциировали вот с этой вот антисемитской пропагандой. И Наталья объявила о том, что она проводит митинг в Иерусалиме, сначала демонстрацию, а потом конференцию. Все это было как бы подано как митинг и конференция против антисемитизма в Израиле. То есть имя партии НДИ или какой-либо другой партии вообще нигде не упоминалось. И тут Либерман сделал очень глупый шаг, он сам себя загнал в ловушку. Он потребовал через своих адекватов запретить эту демонстрацию. На что Ицхак Бам, конечно, справедливо ему написал ответ о том, что, видимо, на воре шапка горит, потому что демонстрация в Иерусалиме против антисемитизма в Израиле. С какого перепуга партия НДИ требует запретить этот митинг? Они а что, то за, за поддержку антисемитизма в Израиле? В итоге это все действительно пришло в суд, потому что адвокаты Небермана требовали запретить проведение мероприятия. Оно было вчера, позавчера, прошу прощения, нет, вчера. И э, судья, ознакомившись с документами и с ответами э, Схак Обама, сказал, что, конечно, это просто какой-то бред. И э, выписал Либерману э, как бы, ну не штраф, а потребовал, чтобы он оплатил судебные издержки. В итоге Наталья Ротенберг получила от Либермана 3000 шекелей, то есть чуть меньше 1000 долларов. Еще 1000 долларов получил Ликут, который как бы, вообще никаким боком к этому не имел отношения, но он, Либерман… Э, обвинил Ликут в том, что он стоит за всей этой историей. Судья решил, что нет никаких вообще даже... Ну, это абсолютно бессмы... беспочное утверждение. И Ликут как, как э, ответчик тоже получил в итоге э, 1000 долларов примерно. И еще э, 300 долларов, чуть больше, получил еще один фигурант, который проходил, потому что он был доброволец у Натальи Рутенберг, и он, про него было известно, что он активист Ликут. В итоге демонстрация состоялась, конференция прошла, все было достойно и красиво. Но израильские СМИ и на, рус... на русском, и на английском, и на иврите они были настолько потрясены тем, что Либерман пытался запретить проведение демонстрации против антисемитизма, что они обо всем этом написали. И когда они об этом написали, то, э, в общем, все израильское общество, фактически, уже не осталось ни одного человека, который бы в изумлении не прочитал эти заголовки и не сказал, что происходит в этой стране. Мы знали, что Либерман человек одиозный, что он ненавидит арабов, но нам в голову не могло прийти, что у него есть какие-то э, какие сентименты к антисемитизму. И... Э, те опросы, которые были сделаны после этого, показали, что от восьми мандатов Либермана у него уже осталось только шесть. я не удивлюсь, если э, как бы, на, на выборах эта цифра уменьшится еще, потому что, э, в общем, та э, добавка от израильских антирелигиозных э, избирателей, которые видели в нем это такую вот как бы, альтернативу вроде как справедливой критики ультраортодоксов, они осознали, многие из них, по крайней мере, судя по всему, осознали, что речь идет о банальном антисемитизме и под такое подписываться они не хотят. Они вернулись обратно к левым партиям, к голубым и э, партии Мерец, а Либерман в итоге остался, как вот та старуха у разбитого корыта. Александр, огромное спасибо. К сожалению, времени осталось ни минуты. И до следующей встречи. До встречи. Всего доброго.